Здравия вам, господа бояре! Надеюсь, в свой адрес вы никогда не слышали фразу «Не все так однозначно». Мы думаем, что тут не все так однозначно. Если вы эту фразу не слышали в свой адрес, то вам крупно повезло. Я же вхожу как раз в когорту тех неудачников, которым не повезло, и которые слышали в свой адрес эту фразу. Расскажу, при какой ситуации. Вот было у меня когда-то на руках решение суда о порядке общения с ребенком. Я приходил к приставам и говорил, что вы ну, должны вот мне посодействовать, найти там мою бывшую жену, обеспечить мне собственно, исполнение решения суда. И мне приставы, женщины вдруг говорили ой. Что-то нам кажется, что тут не все так однозначно, а вот тут вот не написано в исполнительном листе, что она не обязана чинить препятствий. Ну, как-то вот не очень это все однозначно, поэтому, ну, ну вы как-нибудь там, давайте сами там помиритесь, что ли. Была другая ситуация с одним мужчиной здесь у меня в Красноярске, но только наоборот. Там было определение суда о том, что ребенок должен проживать с матерью, но отец забрал ребенка себе и ребенок хотел проживать с отцом. Так в этом случае для приставов было все абсолютно однозначно они завалились на коттедж с армией просто телохранителей во главе с психологом и с пены у рта доказывали что все очень и очень однозначно понимаете вот у нас есть решение суда есть печать на этом решении вы обязаны сегодня же вот взять и передать ребенка матери вот она мать приехала я же мать вот быстро ей передали и все хорошо что у нас там был достаточно квалифицированный юрист который объяснил что существует понятие невозможности исполнения решения или определения суда потому что ребенок не хочет ну, вы же не будете силой ребенка отрывать от любимого отца насильно его передавать матери вы же не будете вот так делать нет прилюдно они так делать не будут а пока никто не видит иногда таки могут так вот, смотрите, в чем прикол всей этой неоднозначности. Когда вам говорят о том, что не все так однозначно, речь обычно идет о нарушении прав человека. Но вот если человек, права которого нарушены, это по полу женщина, тогда все однозначно, прям все супер-мега-однозначно. Всем все понятно, кто нарушитель, кто прав, кто виноват. Все решить в пользу бабы надо. А в случае, когда человек, права которого нарушены, это мужчина, и нарушены его права именно женщины, тут хм, а что нам кажется, да, что нам кажется, что тут не все так однозначно. Знаете, надо, надо придумать, почему это может быть неоднозначным, да? Надо подумать, может у вас там, вы расскажите, как вы вообще жили, да, как вот вы любили друг друга, не любили, какое-то, блин, имеет отношение, так дело, у вас есть печать, у вас есть решение, да, какое имеет отношение, вас что тут э, заставляют разбираться на месте, кто прав был, кто виноват, тут уже суд за вас определил, но у вас в голове там, хм, что-то не все так однозначно, надо подумать, может не стоит, да. Еще одна ситуация. Вот мой друг, пожалуйста, Виктор Шкаров безуспешно борется за право видеться со своим ребенком. И я с ним ездил на этот порядок общения. И вот, представляете, мы приезжаем, целуем закрытую дверь, мы слышим, что за дверью кто-то шуршит. То есть, ну, там все как бы есть, но нам не открывают, потому что вот приехал папашка, и мы не хотим его пускать. Мы вызываем, естественно, пристава в полицию. Приставы там говорят, что, ой, значит, мы не поедем, звоните в полицию. Полиция говорит, да это не наше дело, давайте как-нибудь сами, может, у вас там вообще все неоднозначно но в итоге полиционерша таки одна приезжает на этот вызов и что он и делает вместо того чтобы просто составить протокол о нарушении решения суда она заходит в эту квартиру, нас не пускает, заходит одна и там, видимо, по-женски разговаривает каким-то образом с бывшей женой и бывшей тещей. И выходит оттуда минут через 20 с абсолютно побелевшим лицом и заявляет нам, вы знаете, мне кажется, не все здесь так однозначно. И тут мы выпали просто. да, Опять какая-то неоднозначность проявляется. Хотя все есть, документы вот они на руках. Пожалуйста, ваше дело только зафиксировать. Все, идите спокойно, понимаете? Идите спокойно, работайте дальше. Но нет, она отказывается делать эту фиксацию, потому что ей кажется, что что-то там может быть неоднозначным. Когда мужчины совершают какое-то насилие над женщинами, там сразу все однозначно. Да, вот он насильник, вот все, тюрьма, вот там 8-15 лет, все готово, заезжай. Но когда сестры Хачатурян мочат своего отца, и когда ясно, понятно, что по предварительному сговору, что не единственное ножевое ранение, что это не самозащита, это месть какая-то за счастливое детство, да. а тут... Hmm, Смотрите-ка, не все так однозначно, девочки. Да, да, не все так однозначно. Как вы думаете, что делать с этой неоднозначностью? Вот что делать с проявлениями, с постоянными проявлениями вот этой неоднозначности? У нас как будто уже закон разделился на две части. Он уже по-разному работает для мужчин и для женщин. И Верховный суд уже призвал не наказывать женщин по возможности беременных там, и кормящих там, и матерей, чтобы ну, не сажать, какое бы они там преступление не совершили, они бедненькие в тюрьме звереют, вот, и поэтому ну, нельзя, да, там ребеночек есть, вот неоднозначно все, опять же даже у Верховного суда мы в свою очередь пытаемся взаимодействовать с депутатами, но пока в силу того, что нас не очень много и вы там тоже немножечко иногда ленитесь там что-то написать, депутаты пока об этой неоднозначности тоже не информированы, да мы пока еще и не ставили эту задачу. Если у вас есть какие-то свои варианты решения этой проблемы, изложите мне их пожалуйста в комментариях, я с удовольствием почитаю. Мне уже понятно, что неоднозначность существует. Можете там не писать свои истории, как у вас это все проявлялось. Попробуйте выработать какое-то рабочее решение этой проблемы. Что нужно сделать? Как нужно тормозить этих людей, которые проявляют вот эту вот неоднозначность на своей работе, там, где ее быть не должно? Как их тормозить и как сделать так, чтобы им сразу какая-то мгновенная карма наступала? Чтобы система все-таки начала работать не только в отношении женщин, но еще и в отношении мужчин. И чтобы работала она, желательно, чтобы одинаково. И для тех, и для тех. В общем, что делать-то, господа бояре? Жду ваше бесценное мнение в комментариях. Спасибо за внимание.